Так, народ, всем привет. Сегодня немножко заменялась распаковка, или как я называю, раскрывашка. Распаковка мне, раскрывашка, как-то прикольно. Сегодня я хотел показать несколько вещей. Это видео, кстати, не является рекламным, никто за него не платил, ничего нет. это просто заказал жене вещи. Вот. и когда я искал в интернете, как эти вещи, вещи выглядят в живую, я и не смог найти толком никаких изображений либо видео, только картинки на сайте. Поэтому мне показалось интересным показать вам, как эти вещи на самом деле выглядят. Ну, если кому интересно, в принципе под видео есть ссылочка на 15% скидки. Пользуйтесь на здоровье. Так вот, заказал я енот, документы, платье и самое интересное заказал, как вы сейчас понимаете, там коронавирус, эта фигня идет, да? Вот, заказал себе толстовку и маску на лицо. Сейчас по-моему как называется тема. Вот чихать в локоть или будь здоров. Прикольные принты, относящиеся к, кстати, к этой теме, которые дают ну, не знаю, людям понять, да, что, блин, ну действительно надо носить маску надо ну чихать в руку, в локоть, да, но ну, никак не на постороннего человека. А еще лучше дома и не попадаться под эту суперню. Давайте все-таки начнем распаковки, начнем, наверное, с того, что я себе заказал, ну по жене, но ну, есть маленькая серия. И, по, и именно посвященная вот коронавирусу вот это этому. Вот, просто. Честно, знаете, ценник на майке, э, точнее, ценник на маске очень сильно взлетел. Так, ну, скидочки я и так вам дам. Так, это вот толстовочка. Соответственно, здесь, здесь, здесь, здесь будут показаны еще картинки в более хорошем качестве. Так, вот эта маска. Не, реально, маски стали дорогие. Это, можно так сказать, многоразовые, по крайней мере, красиво. кстати, там до хрена разных масок, но я взял себе из серии вот. Будь здоров. Вот такого плана. Так, меня она тут покажет, не покажет. Нормально, нормально. Да, вот. Эх, почти получилось. Вот такая вот масочка. Будь здоров. Ну, там разные, разнообразные есть. Я себе взял из серии здоровья, да. Сам посмотреть и будем показать. Так. Это сразу нафиг выбрасываем. Так, потом, конечно, фотографии будет, но пока в общем чертах получается вот такая вот. Толчка, да, на разных языках написано «Безопасность прежде всего». Вот такого плана. вот плана. И, соответственно, этой серии «Чихать в локоть». Это вот написано, по-моему, как бы удобнее показать. Вот так вот, чихать сюда. Не знаю, мне показалось очень интересным и для людей прикольно будет смотреться. Мне лично понравилось. Так, что же я заказал жене? Кстати, советую, интересным интересно, прикольно там разно, разнообразно, есть. Это дело каждого. Также платье. О, начнем мы раз енотика Жене решил сделать подарок. Как вы знаете, я являюсь гордым обладателем автомобиля Subaru. А все, кто имеет автомобиль Subaru, они все немножко субанутые. Вот, соответственно, тематика у нас женой с женой <if you want> во многих вещах енотик Именно Субаровская. Вот. Этому посвящена э, обложка на документы. Толстовочка для жены. Так, ну начнем, наверное, с самого интересного. То, что жена очень ждет. Это сегодня автоматически перемещается в машину. Будет там находиться. Так, сейчас поправим толстовку. Вот такой вот прикольный енотик. Не знаю, по мне он довольно-таки милый, симпатичный. Вот такой. Ну там разные варианты на него есть. Он получается по размеру, ну вот, вот, так вот взять руку, да. Ну даже вот так вот, ну, с, с голову размером. А, по поводу того, как он сделан, да. Дайте посмотрим. На очень приятный. Вроде все, блин, на сове сделано. Прошивка хорошая. Майка снимается. Кузяка так а компания вот orange orange написано э, внутри он мягкий а здесь шарики ну получается, чтобы он более-менее мог сидеть нет ну как по мне как по мне получилось классно ну как для нас как для субаристов вот такой вот енотик это прям самый раз Это может по разные игры себе заказать кому интересно ну все это однозначно в коллекцию так Дальше менее интересная вещь, менее интересная, но кому-то не интересно. Там обложки на документы есть. Мы, я себе взял под автомобиль, соответственно, опять <св Deus> Subaru. И с другой стороны, естественно, опять написано Subaru. Вот, по качеству хорошая, по запаху. Чуть-чуть пахнет, то быстро выветрится, думаю. Так, ну и, соответственно, разные кармашки, кармашки и подводительская. Ну, в принципе, хорошая обложка, она будет довольна. Так, вот эта вещь по-любому офигенно классно смотрится. С ним можно, конечно, стоило бы начать, но я отложу подольше. А, по факту, знаете, заказали мы вверх и по итогу пока шел вверх мы заказали себе жене еще и низ, чтобы у нее был полноценный костюм. Так выглядит Оп, минут Вот отсюда его посадим. А, вот так вот, да, бы сидеть. О, красавчик. Так, что записывать одним кадром, поэтому. Так, вот такая вот вещица. Так, тут, ага, капюшон. Вот такая вот вещь. То есть толстовочка. И такие же и тут штанишки. Ну, штанов пока нету, но толстовка такая вот есть с капюшоном. Не знаю, по мне смотрится... Ну, вообще шикарно. Шикарно смотрится. Ну, естественно, блин, ну, пошито оно очень хорошо. Нитки. Нитки вроде... Давайте посмотрим на нитки. Нитки вроде не торчат. Давайте еще вот так вот покажу. Нет, вещь классная. Ну, ценник, в принципе, приемлемый. Не знаю, меня, меня устраивает. Потому что я у себя в городе не нашел а, вещей такого же качества, по крайней мере. Есть еще толстовки, раз, я в предыдущих видео показывал. Вот. По такому же качеству я не нашел. Все быстро усиливается, линяет. Здесь мне, по крайней мере, все устраивает. Так, это есть? И последнее, что вот в вот реальности, толстовку можно найти где-то там, да, енотов вообще нельзя найти, там помимо еще какие-то животные есть, вот, э, обложки тоже не найдешь. Вот единственное, что стопудово я не нашел, это вот эта вещь, это платье майка. Не знаю, как оно должно выглядеть приблизительно... Нет, приблизительно я знаю, когда заказывали. Но так, чтобы где-то можно было найти... Капец, это вот такая вот обложка, вот такая вот... Раду, что там есть размеры под мою жену. У меня жена белка. 42 размер. Это... Так, еще одни правила. Скидочки мне не интересны. У меня своя скидка, напоминаю. 15%. Я с этого ничего не имею, честно. Так. Там что-то внутри мягкое. А, просто бумажка. Нафиг. Так, естественно. Платье буду. Вот такого. вот. Ну естественно тоже суб... Вот так вот Subaru Как-то так Ну ладно, давайте посмотрим Легкая Ну блин, надеюсь, ей по размеру пойдет И она будет носить Не, ну на лето в самый раз В Subaru кататься И с товаристами встречаться Не, еще раз говорю по качеству все, все хорошо, мне все нравится. Если вам интересно, можете проходить по ссылкам, посмотреть. Если не интересно, ну, вы, значит, до этого момента уже не досмотрели и все это, значит, повыключали. Ну, для меня самое классное, по-моему, это толстовка и вот этот вот енот, который, ну, с нами, по-моему, останется надолго, пока Субарика не продадим. Я сейчас продадим Субарика, возьму себе другого Субарика. Как же тебя назвать? Гоша? Григорий? Будет Гоша. Енот Гошек. Нормально? Мне нравится. Ладненько, ну раз спасибо. Если посмотрели, если оценили и не оценили, можете хоть задизлайкать. Мое дело было вам показать, как эти вещи выглядят. Ну, естественно, здесь поперечке будут появляться разные картинки, фотографии, чтобы можно было посмотреть, как это выглядит живую на человеке с более хорошим качеством, а не через эту вот веб-камеру, которую я сейчас использую. Ну, с вами был канал Воддовый Стрим, ведущий Анигилятор. Пока-пока, кстати. Оттуда же мальчик. А?